Всем привет! С вами Виктор Бондолет, автор блога victorbandolet.com. И в этом видео я хотел бы поговорить о таком немало, немаловажном качестве, как чувство юмора. Если вы родились с этим качеством и оно у вас есть, то вам очень дико повезло. Если нету, то его очень можно легко развивать. И именно это качество делает из вас привлекательную личность. И именно привлекательная личность э, ⁇ это тот трамплин, который э, очень помогает вам преуспеть в жизни. Э, чувство юмора ⁇ это отчасти смирение. И смирение ⁇ это то, что... Э, в определенных обстоятельствах, в которых вы не можете что-то изменить, вы здраво мыслите. Именно вот э, это отношение к жизни, когда вы э, в любых сложных ситуациях можете здраво оценить свою ситуацию и не подавляться якобы реали реализму, как многие говорят, будьте реалистами. Э, и именно вот это плохое качество реализма не дает очень многим масштабно мыслить, не дает развиваться. Э, была такая семья, э, семья с... Э, которых отправили в пески штата Юта добывать урановую руду. У них было четыре ребенка, и, и в тот момент, когда э, супруг э, искал залежи урановой руды, э, им приходилось очень тяжело. И для того, чтобы дети не страдали, э, семья придумала для них игру, в которых, э, благодаря которой они находили... Все красивое и все хорошее, что их окружало, несмотря на то, что э, у них в жизни было что-то тяжелое в испытании. И через некоторое время э, супруг нашел залежи э, руды урановой, и они резко стали миллионерами долларовыми, потому что э, та скважина э, стоила еще на то время, это были 70-е, 60-е годы, около 70 миллионов долларов в золотом эквиваленте. Если перевести на теперешний момент, это десятки миллионов долларов выше. И показатели этой семьи и очень многие подобные истории это не показатель того, что они как какие-то индивидуумы. Вы тоже можете быть такими же. Вы просто те препятствия, те, тот негатив, который в жизни, возможно, вам встречается, вы можете использовать как трамплин в вашей жизни. Используйте ваш разум, используется ваше сердце, используется вот это чувство юмора для достижения ваших новых целей. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, переходите на мой блог victorbandalet.com, заполняйте графу справа от вас. И именно заполнив эти данные, вы становитесь частью того сообщества, с которым я делюсь сокровенными секретами, с которыми делюсь на видео, либо не пишу в социальных сетях. Вы сразу же получите очень интересный манускрипт, книгу, мою авторскую книгу, в которых я описывал весь свой опыт и который вам поможет тоже преуспеть в вашем бизнесе, если вы, конечно, бизнесом занимаетесь. Делитесь с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стали успешных людей. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.